Всем привет, с вами я, games и это первая часть фишек и лайфхаков в Roblox B2. Сегодня мы вам покажем, как использовать хип-хоп, как экономить блоки, как легко ломать кровати, силу блоков, дюб железа и многое другое. А если вы хотите, чтобы эта рубрика выходила и дальше, то давайте поддержим ее лайками. Начинаем. Фишка номер один хип-хоп. В общем, игрок может прыгнуть обычно только на два блока за запрыгнуть, да? Да. Вот, на, два. на три блока практически нельзя запрыгнуть если уметь его делать, то можно запрыгивать три блока и даже не более Сейчас. а, типа надо крутить своего персонажа, чтобы он, он так залез да, да, получше вот, я запрыгиваю, запрыгиваю и он как-то да. на какой-то пиксель, наверное, запрыгивает и оттуда уже отталкиваюсь да, дай-ка да, я да, попробую да. так, мне кажется, что удобнее будет это делать с shift lock'ом да, да. о, быть, я запрыгнул может... на три блока, вот Для сравнения, вот два блока, вот три блока. Вот я на два спокойно прыгаю, а на три уже невозможно. А если использовать вот этот лайфхак, то есть включить шифлок, а так камеру крутить, то можно, оп, спокойно залезть на три блока. Да, можно даже больше, Посидеть. чем на блока. Дай попробуем 30. на четыре. На четыре блока! Например, у меня одно хп, я такой убегаю, и быстренько вот так хоп-хоп-хоп, и все, я уже наверху. Так. А, тут надо немножко потренироваться и потом так запрыгивать на стену. В 3 блока, а другой уже не может. Вот, кстати, да, у меня вот получилось. Давай попробуем еще в 5 сделать, наверное. Ну, на 5 уже не идет. Но все равно 4 блока по сравнению с двумя это больше. Это можно сделать только с твоими блоками. То есть блоки, которые поставлены на самой карте, допустим, да. вот эта стенка. Они выходят нельзя. Ну как бы это объяснить, то есть... Получается, вот эти блоки, которые мы ставим, они по отдельности стоят, поэтому там небольшой типа промежуток. Да, да, да. -да, -да, -да. И поэтому мы об него касаемся. А на блоки, которые карта уже поставила, мы так уже не можем сделать. Да, это вообще это фича роблокса самого. Это не только в Бэтбарсе работает. Можно и в других режимах... Да, просто надо маленькую незаметную щельку оставить, и тогда получится вот так прыгнуть. Да, лопом. да. В общем, для чего я это показывал? На многих картах в дуэлях, допустим, как это можно без железа рашить, да? И нападать на других рыбах. А это карте обычно все с железом покупают блоки, но можно и без железа, в принципе. О! Видео, видео, видео. Сейчас, Сейчас давай, типа, Вот, даже без железа, используя юзи гид набор, просто так прыгаешь отскакиваешь об стенку при помощи этого эфхака да. и получается даже без железа нападаешь на противников просто скиньте 4 железа и он поставит под себя блоки. вот так и все это сложнее фишка номер два якобы дюп железа вот ты собираешь железо да вот так вот где я Стань вот сюда, сюда а стою прямо меня да вот так встань прям меня ну То как есть? я иду собирать мне досталось и тебе тоже досталось железо. Кстати, да, мне тоже досталось железо. Так ну, попробуйте можем, все отойти, так? отходим, отходим. Вот я вот так стою, да? Чтобы мне оно вот не давалось. Вот так, да. да, да. Вот, да. Давалось? На расстоянии одного блока, оно мне сейчас не засчитывается. Попробуй подойти так. к нему вплотную, и оно мне засчиталось. Ну, Это дюб железа, короче, да, типа того. Да, типа смотри, можно. Я, я могу вот так взять, выбросить свои 43 железа в генератор, yeah. встать. Yeah. Не это так нельзя, там может только с генератора. И только железо работает. С массовыми и так нельзя делать. Ну все равно дюпает нормально вроде бы, да? Угу. Фишка номер три. Блоки это сила. Во-первых, можно э своего вратай. Супер. Ну положить. что ж, прощай. Либо так, либо так. А, ну кстати, мне кажется, про это уже все знают, потому что всем так делали. Это еще, еще сделаем. Давай и попробую я тебе сделать, я так тоже делал. Давай. Не, я не хочу. Давай начнем. Давай, завай, завай, соперник. Ставим блок здесь <сёк> и вот здесь. Оп, давай. <сёк> <мой. сёк> давай еще раз, завай. <сёк> да. <сёк> так, вот ты сидишь внутри, я оп. Этот вайфак доказывает то, что блоки самое сильное оружие в Бадварсе. Не реально. Спасибо. Фишка номер четыре. Падать и не разбиваться. Пусть я падаю с большой высоты. Ух, что, да, Можно вот так вот блоком Вот, получается, я падаю в бездну. Вот так, и мне нужно успеть поставить бог Я падаю. И я успел поставить блок. Тем самым спасся от противника, да? Также есть еще одно применение этой фишки. Оно очень крутое. У меня остался только один блок. И вот такое огромное расстояние. Я не допрыгну. Поэтому я беру, бегу, прыгаю и ставлю его под себя. Да. И поэтому я смог пройти дальше. Вот. Фишка номер пять. Беспалевное ломание кровати. Вот так. так. И закрываешь, и Ты можешь ломать вещи. Ставлю блоки и могу ломать Давай попробуем Так, вот получается вражеская кровать, а вот я Их там двое, поэтому я их не смогу выиграть Поэтому я делаю вот так, прыгаю сюда Ставлю блок сюда, один сверху вот так вот так И закрываю себя в квадрате И ставлю один блок под собой, чтобы мог смотреть от третьего лица Они не могут ко мне залезть, а пока пытаются что-то сделать, я просто беру его ломаю кровать Там ладя, и пум-пум-пум и все. И последняя фишка на сегодня Выжить с одним блоком У меня есть один блок А, ты хочешь по стенке подниматься вот так? Я ну, да, а по стенке с одним блоком, можно подняться Так, я застрял в каньоне У меня нет блоков, есть только тот, что подо мной Поэтому я беру, ломаю его до максимум В тот момент поругаю, ломаю и ставлю его в тот же момент под себя И как видите, я поднялся на один блок, да? мать. О, я поднялся на один блок. Давайте попробуем еще один. О, у тебя получается. Ну еще на один. Помаем. Нет. Да, тут надо потренироваться, но так можно при помощи одного блока даже подниматься на высоту. Вы вообще не видите, делал. Давайте, кто быстрее я это сделает. Ну дрем что дрем ж, три, два, один. Погнали. Так. Браво, я поднялся на один блок. Открыть. Нет. Ладно, я выбываю, окажись. Зачем тебе запрещу. еще один? У тебя же есть один. <музыка> О! <музыка> ну что ж, это были все фишки на сегодня. Если хотите продолжение этой рубрики, то напишите об этом в комментариях. А сейчас я вам рекомендую посмотреть видео, где у нас у всех было одно ХП. А с вами был Games. всем пока.